В Харькове не будет елки на площади Свобода. Такое решение было озвучено в пресс-службе Харьковского городского совета 15 ноября. В Харькове в вопросе канала 1654 приняли участие около 25 тысяч человек. Абсолютное большинство избрало пункт ⁇ Лучше эти деньги отправить на восстановление города ⁇ за елку прошло всего 12 президентов. Объявили в Харьковском Совете, что в 2023 году елка будет. Она будет куда в разы лучше, чем она была бы в 2022 и 2023 году. Подумайте, на это еще стоит ли устанавливать елку во время войны в нашем городе? Пишите в комментариях под этим видео. Всем спасибо за просмотр.